Всем привет! Вы на канале Аниме-кун, озвучивает команда Steam. Это топ-5 аниме лета 2019 года. Владыка демонов по новой. На этот раз главным героем будет не обычный школьник, а тоже обычный, но взрослый работающий мужчина, который в Японии пруд пруди.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 Второе место. Может я встречу тебя в подземелье два. Жизнь в городке Арарио никогда не бывает скучной, особенно для Белла Кранова, немного наивного юноши, который надеется стать величайшим авантюристом в мире. После случайной встречи с одинокой богиней действий его мечты становятся немного ближе к реальности. С ее помощью Белл отправляется на сказочный квест в глубины катакомб, заполненных монстрами, известных как Подземелье, смерть, в которых поджидает Искателей, на каждом шагу. После происшествия на 18 этаже, многие боги начали пристально следить за перспективным юношей Беллом Крановым, в особенности бог Аполлон. Ари Фурета, Сильнейший ремесленник в мире. Жизнь 17-летнего Хадзимы переворачивается с ног на голову в тот самый момент, когда он со своими одноклассниками попадает в новый Мир. Однако довольно знакомый любому атаку сюжет, где героя наделяют невпроизойденными способностями, зачастую попирающими все мыслимые и немыслимые законы мироздания. Дает трещину ровно тогда, когда всех признанных юношей и девушек наделяют божественными дарами и классами. Впрочем, ничем не выделяющемуся школьнику, который до недавних пор прослыл изгоем среди своих сверстников, и в этот раз не светит билет в счастливое будущее, так как ему достались самые невзрачные и в плане наращивания боевого потенциала довольно посредственные силы. Сможет ли он теперь пережить все готованные ему невзгоды и обрести славу великого героя? Четвертое место ⁇ Доктор Стоун. Ничего не предвещало тот роковой день, когда внезапная ослепляющая вспышка уничтожила человечество, превратив всех людей в камень. С той катастрофы минуло несколько тысячелетий, как старшеклассник Тайдзю Оки очнулся от вечного каменного сна и обнаружил вокруг только безжизненные статуи. Однако в этом новом мире он вовсе не один, как можно было подумать. Несколько месяцев назад пришел в себя и его друг Сенку Исигами, страстный любитель науки. Сэнку не просто не растерялся, он выжил и у него уже зародился грандиозный план. Он хочет дать толчок цивилизации силой науки. Маг-обманщик из другого мира. Казалось бы, что может случиться в жизни обычных старшеклассников Тайти да, и, и Рин, которые просто учатся, веселятся и мечтают. Яркий луч света, перенесший героя в иную реальность. Когда парочка наконец-таки пришла в себя, то перед ней предстал мир меча и магии, который тут же решил проверить ребят на прочность путем столкновения с несколькими монстрами. С трудом одолев нежданных гостей, Тай и Рин решают поскорее найти способ отправиться назад, домой. Но по пути они натыкаются на группу авантюристов, которые предлагают им вступить в гильдию. Поняв всю безвыходность своего положения и согласившись с предложением, уже на месте герои обнаруживают, что обладает невероятной могущественной магией, тем самым превращаясь из обычных старшеклассников в самых сильных магов. Ну а всем спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал Anime Kung, ставьте лайк и делитесь этим роликом с друзьями. Ну а с вами была команда Reneards Team. И запомните, мы всегда с вами. Всем бай!